всем привет сегодня я хотел в этом ролике значит поделиться с вами своим новым фонарем Отплаву сезон значит отличный фонарь мощность 70 ватт мощность света где-то около 4000 люмен вот. 7 светодиодов нет центрального луча отличная боковая засветка то есть, очень хорошо подходит для видеосъемки. Пример видеосъемки с этим фонарем я ссылку оставлю в описании. Вот. Тут у нас всего лишь три режима. Это low 50%, мощность света. High это 100% и стробосков. Вот. Есть и значит, что оно у нас делится. Голова, средняя часть и дополнительная приставка для третьего аккумулятора. Вот. Покупал его на Алиэкспрессе. Вот. Цена у него где-то 3-3,5. Вот. Есть, конечно, еще вставки туда для аккумуляторов 8-650, но это бесполезное дело. Они просто не тянут, он быстро очень разряжает их. Потому что очень мощный. Дальше покупал, значит, ну правда не на Алиэкспрессе, в магазине там у себя, аккумуляторы Soshine 26650, считаются самыми лучшими и самыми емкими аккумуляторами. 5,5 Ампер каждый. Они уже как бы тянут хорошо. На полной мощности. Хватает где-то в теплой воде на 3-4 часа. На 50% на 6 часов хватает. Значит, к этому купил еще зарядник тоже со этим аккумулятором отличная зарядка с дисплеем значит она на дисплее несет очень много информации вот я сейчас ставил аккумуляторы сейчас покажу вот допустим подсветка есть значит есть напряжение которое сейчас выдает аккумулятор процент вот 99 они у меня были почти заряжены Сколько время заряжается. Тут же можно щелкать. Допустим, закачал туда уже 14 миллиампер. Вот и время. То есть можно смотреть, если с нуля аккумулятор заряжать сколько он туда закачивает. Вот также можно менять настройки. Вот у меня вот здесь вот вторая, третья секция. Нет аккумуляторов. Сейчас покажу. Допустим, настройка выбрать аккумулятор. Аккумуляторы, кстати, они заряжают вообще всякие... Пальчиковый, мизинчиковый, 18650, 26650. Так, тут можно вот щелкать, выбирать тип аккумулятора. литий там литийникелевые какие-то, еще там какие-то. Вот. Так, что еще? Можно еще выбрать мощность заряда. Вот, 250 часов 500, 1000 и 500. То есть удобно. Можно, то есть, маленьким зарядом, как бы, Сохранять аккумулятором. Ну, то есть, маленький заряд, он более, как бы, бережно заряжает аккумулятор. Более емко. Вот. Ну, в принципе, что еще? Ну, весь комплект, короче, обошелся мне где-то 7-8 тысяч, если вот с Алиэкспресса заказывать. Вот. То есть, хороший фонарь все равно стоит хороших денег. Еще я сделал, к нему решил утеплить такой чехол неопаренный девятки сам склеил, сшил нейлон. Ну, не знаю, вроде говорят, что он не очень помогает, то есть не очень все равно держит тепло, так как теплопроводимость у алюминия очень высокая, то есть бесполезная вещь. Ну попробуем, я еще не успел испробовать. Ну, в принципе, фонарем очень доволен. Смотрите видео, в описании ссылка будет, как он работает э, на камеру. Все.